25 марта Здесь скважины По 25-27 по метров Есть ближе вода Но она не очень хорошая Поэтому здесь один песочек Поэтому, Санек, бентонита, месяц, месяц месяц месяц месяц Такие вот ели здесь А когда есть ели Как правило, в этих местах Один песок Замечено Бинтонитик кстати, бентонит не очень хороший. Сейчас марку покажу. Вот такой вот. Город Волжский. Не особо замечательный. Плохо насыщается. Оседает. И полимеров мало. А в том году какой мы брали? Калачевский, тоже в область. Вот тот был нормальный, тут прям был беленький такой. А это прям вот глина. Садится, да. Включаем. Смотрим, как песочек у нас залетает. Штанга. Пошла. Вот такой грунт здесь опасный. 500 метров. Штарина. глина пошла в водопор вот за ней живут другая водичка Видно сразу тоже цвет поменяла устье скважины Поехали. Поехали. Хороший песок. Крупный. Длина. Вот. О, вот пошел Вот он песок, какой-то мелкий, это средний, он только начинает, вот он, где он средний, где он мелкий, с мелым, это средняя фракция, идет родной, как это... это средний средняя, мелкий песок, средняя фракция, мелкий это конкретно причем. Вот, где мы перебуривали мы в такой встали. Мелкий, мелкий. Так. Ну, это уже беленький такой, да. А, 2,20. Под ним рыженький, он у него видно рыжий. А это беленький. А это... Че тоже? Мелкий. Мелкий, мелкий, мелкий, мелкий. Труба залетела прям со свистом. С хорошим водоносом. Значит, 25-50? Наверное, да, Еще одну трубу. 27 метров будет. Обесинская скважина. Справа белый, слева рыженька. Но вода без железа здесь. На этом уровне. Ну еще рыжие, Йо, баба. он крупный, майка. Вот, вот отлично, отлично, отлично. Ну это покрупнее, да. Не из что крупный, но фракция ощущается. Так, 27 метров и водоупор, песок прям рыжий, настораживает нас, настораживает. Так, пробили глину, зашуршало посерьезнее. И там уже должен быть, по идее, белый песочек, хорошенький. Нахер тебе, копчик. Давай, а теперь вот уже будет вот как-то вот. не было. Вот, может заснять, смотри. Ну, ладно, уже вот это конкретное зерно. Конкретное зерно. Ну-ка, выйди-ка. Еще заданек. Еще Так, сейчас будем доставать трубы, 28.50, раствор насыщенный. Следующие трубы. Параметраж правильный? Да. Давай, а? правильно. Да. Да, правильно. Стой, смотри, она нагрелась. Может лопать. Ну. Ты а ее раскрутил зачем? Вот, если на руках ее засунули бы и все. А, на руках? Я бы раскрутил бы. Не раскручивай, в тебя не прижал бы. Это вот. Держи здесь. Все, вот так, дыхание. Ничего не делаешь, Сам сомнёт её, ёпты, он сплющит его. Обсадились. Вот они штанги. Загнали 28 метров. Последние 4 метра с водой загоняли. Соединили шланг с водой. 32 трубу с водой. Раствор насыщенный, глины. Метраж большой. Труба полежала на солнышке, мягкая стала. И... Могло сплющить ее там Вот так вот, оп, фильтр Оп, и сжался б. Поэтому с водичкой загнали Вот вроде все Отлично Обесинка 28 метров Так, ну все, убрали Загрузили, штанги раскрутили Первый запуск произвели Скважину прокачали кислородом Водой промыли Первая проба Нет, там сразу все понятно Ну-ка, дайте я вам сейчас сразу скажу Да я туда. Идеальная вода У вас и та вода нормальная тоже ну, Вы зря говорите, что там плохая вода да. И эта вода тоже без запаха, без привкуса Она у всех накид. Бабуля, дайте, бабуля у вас больше ценителя, так я так понял, ну, да, воды. Понятно. Пробуйте, бабуля, пробуйте. Она везет, О, видите, как перекрестились. Напор, смотри Получше, не? Ой, такая же, такая же и там хорошая, поэтому она такая же. Абисинская скважина пробурена, 28,50. Да вот здесь близко, поэтому напор соответствующий. Вода идеальна.